Нужно укрепить лагерь и доставить в него припасы. Что ж, раз так, постараемся продержаться до обещанной нам подмоги. Всем привет, народ. Продолжаем прохождение Героев Нужных Империй. Пишу, блядь, уже второй раз. Потому что первый раз игра по какой-то причине не вылетела. И вообще компьютер нахуй у меня охуел. Весь дропнулся, я не знаю, что случилось. Надо доставить в лагерь дерево, еду, железо и кристаллы Сейчас доставим Кладбище, на котором покоятся наши предки Захвачено необычное Кто-то ходит, блядь Это Урсов, блядь, пойду Урсов отпищу сначала Ребят, противный звук пиздец Я не знаю почему, откуда нахуй взялась вот эта хуйня Противная Или это не они, блядь yeah. Да нет, все-таки, наверное, они... Какую-то местность какая-то есть, по которой они ходят И это Тупят немножко конкретно если быть точным <смех> ой какой жирный давай все хорошее так, у нас тут скорость передвижения 6, максимальное здоровье 30, максимальное здоровье плюс 230, скорость передвижения урон, блядь, и сила заклинания минус, пиздец, какой сильный. Ладно, хуй с ним, давай оденем, попробуем. Ой, как сильно, блядь, режется урон здесь и все остальные параметры. Просто безбожно режут, ведь. А, вы на меня, что ли? Давайте. Что такой шустрый? становись О, кстати, из него ничего не привелось. Он просто умер. А, они на людей пошли, да? Охренеть, смотри. А, все, передумали. Ли они так домой возвращались? Так и не понял, что произошло. Куча урсов здесь, да. Давайте пойдем урсов бить. Они вроде не такие шустрые. Блять, он близко слишком подошел, что ли, да? Если они идут домой, это очень странный путь они выбрали. Непонятно. Есть. Поехали. Так, у вас тут, э, понятное дело, ни хрена не было, да? Ух, сколько тут урсов, елы палы Блин, берсерка не продал там в начале этот же был. Раз... Чтобы не особо торопились. Так. Последнего балбеса убиваем. Так, эти вроде по минус... Да, по минус 1. Ну из плюсов, да, у нас теперь хотя бы они по минус один дают. Так, давай от режущего тоже увеличим защиту. чем по вам дать-то что ли так а мечом вроде близко не нет, тут по одному а нет вот по два хотя бы вроде что-то там наносится несколько А потом мы так с вами каши не сварим есть контакт раз два 4, сколько Так, это чё? Максимальный манор регенерация заклинаний. Ага. снимаем, одеваем хорошее колечко. Так, это уничтожать нам не надо, да? Так, тут проход и к паучкам. Давай-ка слушай, забудем про них. Давай сразу их задаем лучше. Денег в море, покупать нечего, вот на самом-то деле. <звы> угу. Так, здесь разобрались. Идем. Дальше за урсами. Еще паучки и урсы. Паучки и урсы. Вместе существуют, Смотри. Опа, это откуда ты такой? Эээ. -э. Прятались, что ли? Отлично. Ага, согрелись. Погнали. так и берем о наваливать как из пулемета начал правда странно все равно у него как-то то быстрее то медленнее стреляет так давай попробуем ничем но деревца осталось, давайте с пучками закончим тут уже. Готовы. Так, есть тут для нас, любимый, что-нибудь интересное это или нет? Да ни хрена тут нет. Ну, раз нет, пойдем обратно. Тут что-то валяется, тут заберем хотя бы. Так, здесь у вас только алхимическая лаборатория, да? Ничего поинтереснее-то не нашлось. Ладно, понял. Так, другие-то. Защита от магического нет. Нет, нет, нет, нет. Нет. Урон минус 2. Вы просто режете, блять, урон у меня безбожно, нахуй. Вы мне столько урона не даете, сколько... я в минус с вами уйду. Вы что, гоните, блядь? Я говорю, кстати, параметры они здесь вообще по-ублюдски изменили, по-моему. На какой хер не знаю, блядь, для чего вообще они это сделали. <клевый> <клевый> это, конечно, полнейший бред. Следопыт, прошу, спаси нас. Что случилось? В деревню вот-вот ворвутся трупоеды. Они всех нас перебьют. Я понял тебя. но и мне кое-что нужно от вас. Обещай, что как только я уничтожу тварей, вы отправите обоз с железом в лагерь воеводы Манфора. Конечно, конечно. Мы отправим столько железа, сколько потребуется. Не сомневайся. Храбрый эльф, мы готовы помочь тебе. Так, тут все со строительством есть. Но я, скорее всего, этой хренью заниматься не буду. Я, наверное, попробую их сам разнести. Их, конечно, дохера тут это первое. Так, стоп, все правильно, иду. Блять, ебать там трупоедов. Слушай, что-то вы тут начудили, ребят. Какого-то безбожного. Атака 20. У меня 16 по минус 4. Минус 4 это уже не страшно. Это уже похуй. Правда, я заебусь с вами тут воевать нахуй. Угу. Вот они. они. Они армию создают. Нам нужно срочно уничтожить, блядь, все здания, из которых эти твари вылазят. Пошли вот сюда вот. Этих игнорируем пока нахуй. Они нам не так уж и страшны. Дай пройти, блядь. Ой, слушай, что-то их дало дохуя. Ну ничего. Так, этих так разносим потихонечку. Этим, блять, даем вот так, нахуй, пиздюлей. Отлично, все. Так, еще где-то создаются ушлепки. Возможно, сейчас будем разбираться. их тоже можно понять И нахрена их убивать ты пока не вижу чтоб создалось но блять здесь трупоедов просто как говна пиздец Опять началось нахуй бестолковые вот эти вот дают нам всякие штуки как долго их месить ну какого хрена вы ч Отсюда бежит? А, или он просто загрелся. Меня они подтолкнули, наверное. Ну, их добавили, наверное, чтобы миссия посложнее была. Потому что, ну, типа, ее можно спокойно пройти без развития. Ой-ой-ой, какой ты... 16, защита от корющего. Они параметры, блядь, у, у монстров не изменили, но изменили, блядь, параметры у, у героя. Нахуя? Сложно сказать. вот А таких мне тут, блядь, пиздец, сколько надо перевалить. Вот и думайте, как это делает. Делать надо. Это же вообще бред, блять что случилось? А ты откуда тут нахуй взялся вообще? Не... Нет, не пробежали вроде. Опа, вот это уже интересно. Подожди. Не-не, стоп, стоп, стоп. Все правильно бегите, бегите. Так, готов. Ебать, их там еще сколько, алло! Давайте, давайте, поближе, поближе, ребятки. У вас тут слишком мало еще. Вот так, другое дело. Да, Реген, все равно слабенький, да, у меня получается, манты. Армия вроде не собирается, да? Так. 160 надо. Ну, скоро. Все равно его как-то убивать придется. Сколько он? Тысяча, блядь, хп, охуеть. Отдает он мне по... По 34. Нет, это вот так уже добьем. У него 300 хп осталось. А вот того с магией добьем. Пол хп мне снимет. На его целое. Сейчас как хорошо молния снимает, боже. А, они отсюда сразу выходят Может быть там еще, блядь, здания остались, где они выходят Надо разъебывать эти здания Меня чего-то ждет А, источник Источник возьмем Нам она нужна Больше ничего нет, да? Кроме источника Окей Погнали дальше Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Блять Трупоедов нахуй, Нас впереди еще ждет Я вахуй. А, ну заебца, да. И вы считаете, что я сейчас как нехуй делать шестью трупоедами это справлюсь, в принципе. А чё нет-то? Если да, блядь. Так, срочно взяли маны, блядь. Так, тихо, я сейчас отъеду нафиг. Почему не стреляет-то? Слушай, а свет-то на них вообще хорошо действует. Уходим, уходим, уходим. Я ее куда-то не добросил. Так. Ура! Хоть что-то достойное попалось. Так, еще. Так, реген, быстро. Так, ман на ману есть какой-нибудь? Есть. Отлично! Вот так нам тут надавали. 6 сотруд. Ну, слушай, мы с ними справились в справедливости ради охренеть. Правда, я это не туда бросил, конечно. Глаз этот, какой-то глаз молнии. Фух. И выпали-то навыки-то какие замечательные прям. 37 все равно маловато силы атаки. Блять, а да вы там еще что-ли откуда-то производитесь? Я же вроде всех ваши здания запиздячил. Нет, показалось. Все. все твари мертвы. Можно возвращаться. Как тут никого ничего, да, больше? Сейчас вот что-то тут возьму. 89, блядь, монет я возьму. Все, ладно, погнали. Сдавать миссию не будем пока. Нам это нахрен не надо. Нам надо все сначала зачистить, а потом уже миссию сдать. О! Еще урсики погнали. Ну, хоть повыпадало неплохо. Защита кое-какая есть, хорошо. Можно... С этим можно играть. Я там какой этот отряд здоровый. Ой, тут источник был, кстати. Эти по минус, по минус 3 А, по минус 3 за него По идее сейчас мы его убьем И по минус 1, все Ну это уже не хренчий На них Располовим их немножко А давайте еще и, и приправим молнии побыстрее, что было ну, Вот так Ой, бег хороший выпал А? Отлично О, китовый ус Вот это я понимаю Одеваем вот это я понимаю, да. Китовый ус попальца Да Хорошо, китовый вообще классный, лук. Китовый ус, всем луком лук. Кто там, блядь? Нихуя себе там что происходит. Вы вот там что делаете, блядь? Так, где у вас тут маги? Вот они, Вижу еще одного мага. что там пиздец какой-то прям. Веселый. Кто еще? Где еще маг? А, вон там в яме. Вот все, вот теперь я уже серьезный, смотрите. Ага. <coughs> теперь мне нравится. Теперь мне прям даже очень нравится. <coughs> Ч это, блядь, за звук-то А, вон машины, блядь. Это Го гоблинские машины, по-моему, да. Ч с ними не так? Ух ты ебать. Во-первых, давай убьем сразу всех магов нахуй. Как странно выглядят эти демоны. Никогда не видел ничего подобного. Хорошо, нас поливают-то. Вот этих. и е е полегче, блять. Минус 24. 2000 хп. Нихуя себе. Так, ну они меня тоже заебутся убивать. Я думаю, я, я выиграю здесь дуэль. это механиков э -э -э машинки 20 хп с меня сняли вдвоем у них всегда проблема вот со всей этой хренью что они сцепляются у них Три пушки или четыре даже, я не помню. На лбу то есть пушка? Нет, три пушки. Ну, дальность небольшая. И они, кстати, давить могут врагов. Вот промахи были, если вы видели. Это они просто ездят среди своих, но типа тут сделано так, что они своих убить не могут. Но на самом деле они своих могут уничтожить. Ну, зависит от версии, опять же. То есть в изначальной версии такого не было. То есть своих они не давили. Но противника могут давить вообще без проблем. А чё он убегает? Тоже странные они какие-то, эти машины. Все, готов. О! Здоровье, плюсик. Зачищено. Тут что у нас? Тут у нас не зачищено. Поехали зачищать, что. Нежить. А, подожди, тут проход какой-то есть. Чё это мы? Пропустим, что ли? Нет, вперед. Ящичек. Какие-то эти. Ой, тут вообще на каждый витки что-нибудь да есть а ну-ка <свят> заебись ахуеть прикол <свят> Блять, я не отошел пиздец давай давай давай Ловушечка, видали, да? <смех> <смех> Все, Говнюки. Ловушку мне тут соорудили, а? Не на того напали. А, ящик пустой. Прикольно. <смех> Окей. Поехали. Какой-то кармашек еще есть. Что за странные карлики? Издалека я принял их за детей, но ведь у них бороды. Воин, помоги! Кто ты? Я никогда не видел подобных тебе. Меня зовут Зарга. Мое племя обитает в пещерах под горой мира. Мы отправились в экспедицию. Но орки напали на нас. Убили всех. Я ранен и тоже долго не протянул. Орки угнали наши машины. Останови, твари, пока они не наделали бед. Машины? Что означает это слово? Я не знаю, как объяснить тебе, лесовик. Это... Это такие железные демоны, которые могут выполнить любой приказ своего хозяина. Орки пошли на север. Догони их и уничтожь. Прошу. Уже сделано. Блин. Бедный... Ох, нихрена! Чего, блядь? Так, регенерация здоровья, скорость атаки 15 Скорость атаки, регенерация маны 2, скорость атаки 6 Нахрен отсюда, защита от всего Даже чистого 2, защита от колющего, Защита от всего плюс 2, понять не могу Регенерация маны 8, максимальная мана, скорость передвижения Ёб твою мать, нахуй, убираем эту хуйню Вот тогда Ребята переделали все так не так, как я думал я думал, они вообще все понизили. Они, блядь, такие статы на накрутили. Это ж просто трэш. Ну, ребята, мы сейчас тут, блядь, походу всех порвем. Так, меч нахуй. В атаку. Да, мне сейчас на вас всех тут не понял. Быстро. Блядь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блять, вот это, конечно, подстава, нахуй. Я не ожидал. Признаю, не ожидал. Сейчас, ребятки, все, все, все, все, все, все, все. Всё. Бля, муха, навел на своих же. Извините, товарищи, больше не повторится. Все, все, все, все, домой, домой, домой. безопасности его вот теперь. Подстава, <свя> извини. Больше не буду так делать. Так, здесь хорошо. Квадрат зачищен, да? Поехали здесь зачищать. Здесь. Леса полны мертвецов до да, вашему племени тоже приходится не сладко уходите из этих мест боюсь мне придется последовать Бля. твоему совету давай удачи Так, все, основных завалил. Все. Охренеть, смотри, сколько они положили. Два мага просто расхуячили тут все. Так, дракон. Угу. Я знаю, что с этим драконом не так, я же второй раз записываю. Просто я не с той стороны начинал в прошлый раз. Теперь я знаю, что делать надо. Встаем вот тут. Вот сюда прям заруливаем. Блять, нахуя ты крыста заманил? Все, слава богу. <смех> Блять, крысы. У вас вообще все атакуют, ребята, да откуда же? Я знал, что так получится. И теперь сила атаки у меня другая, потому что я пошел не с той стороны. Блять, пиздец, как решает вот это все. Ты что, блядь, там, поколдовать решил, что ли? Нехуй тут колдовать. Так, все. Ой, все, вот так вот кайф. Блять, совсем другое дело, вообще совершенно другой разговор теперь. Любую тварь убиваем через два раза быстрее. А, и мы, кстати, максимальный уровень апнули, прикинь. Елки-палки, какая грустняшка. Да, все. Как быстро мы апнули цел весь уровень. Охренеть. Слишком быстро, я не ожидал, что будет так быстро. Так, в первую очередь убиваем вот этого балбеса. Понятное дело. Блин, 58. Вообще кайф, смотри, все. А, тут второй был, кстати. Ну, сейчас мы с ним разделаемся. Не проблема вообще. Плюс защита у нас какая-никакая увеличилась. Ох, ребята, не поздоровится вам, я вам скажу, сейчас. Погнали дальше. Так, здесь тот же принцип. Убиваем сначала жирных. Хотя тут очень много э, этих гла главных их этих вождей. Так, давай-ка мы, пожалуй, вас немножко тут гомоним. равно по одному убиваем ну раз по одному тогда можно не париться так вот у вас тут жад жаденый ничего нет кроме вот этого кейса кейс заберем угу. мантия чародей урон минус 2 максимальная ман регенерация ман защит магического силы заклинаний да давай деньги теперь уже не так страшно 37, ни хрена ж себе. Ой, блядь, а у нас тут блин, ну мне магию-то ледяную я использовал. Надо было использовать и на этих. Ладно, ничего страшного. Так, отлично. Двигаемся дальше. У вас тут... Ага, у вас тут грызуны. Так, нам... Что? Нам, в принципе, пока ничего не надо. Капец, у нас регенерация Тридцатка маны охренить. С навиками вообще проблем не будет. 47. Вот это, да, вот это я понимаю. Любых монстров валить, как ни хрен делать можно теперь. Замечательно, просто замечательно. Нифига себе. Знаете, что самое интересное? Я прошлый раз проходил, здесь было три дракона. А сейчас их нет. Воистину богат Атлан с разными тварями. Находятся даже такие, которым по вкусу камни и кристаллы. Офигеть. А, вот они только вылетели. А, -а, -а нихрена понятно. То есть их, они вылетают позже, получается Понятно, интересно Так, здесь мы все зачистили Тут для нас ничего интересного Все Вторую локацию из четырех мы зачистили Это уже хорошо Вообще не страшно уже, ребята Вообще не страшно Но Вопрос, куда эти врут? Подожди, эти сюда идут. Не-не-не-не-не. Во-во. Вот и я говорю. Так, придется потерпеть немножко. этого немножечко которого, которое чуть-чуть не живой а потом биваем это все. Блях, пугайте вы че нахрена так делаете? -то? 10 тысяч у меня, 10 тысяч монет, охренеть, да я тут блять всю игру купить могу. Так, давайте Так, а чего у нас тут было? Тут у нас ничего, мы тут зачистили все. Окей. Второй упал. Так, что у нас дальше? Ага. Так, отлично. Воин, на наш напали огненные гонщи! Помоги нам, молю тебя. Что за огненные гончи? Никогда не слышала таких. Демоны, повелители огненных тварей, издавна обитая в земных глубинах. Они напали на нежить и стали теснить ее. Из-за этого легионы мертвецов и вышли на поверхность. Понял тебя. Так, что тут у нас есть? У нас вот вот это колечко вместо вот этого колечка. Это я точно помню. Блин, вот это, конечно, хорошее кольцо. Виктория здоровье, скорость атаки, урон. Но если мы его возьмем, это минус 8 урона, пока повременим с этим. Так, нам это больше не нужно все. Вот это все мы продаем. 11 тысяч. Нам покупать нечего, ребят. Покупать нечего, Вообще нечего покупать. Так, давайте-ка мы сохранимся. Я, кстати, давно не сохранялся. И надо время от времени заниматься так такими глупостями, так сказать. Эх... Контакт есть. Вот хрен знает, что у них по... А, у них по урону 10, кстати. Но они, по-моему, сжирают ману. Вот это замечательно. Слушай, вообще хорошо. Да-да-да, я помню, что у них... Прекрасно действуют две магии что ли и это все ваши танк ребят танк это блять танк самый настоящий танк и ни хрена нет да тут столько всего сделаешь добра так ладно пойдем попробуем мы чё если вернемся они нам что там как там скажут что мы молодцы не молодцы задание над ними висит то есть могут и не сказать правильно Огненные А, нет, скажут. Благодарю тебя, Ворин. В награду за помощь я обучу тебя могучему заклинанию. Может, какой-то из товаров моей лавки пригодится тебе. Да нифига у тебя в лавке нет. Чего бы обучил? Земляную. Хорошо, неплохо. Надо будет продать этот. Вот, блядь. Берсерка надо продать, он бесполезный и мне он не нравится. И как раз кулак-то оставить Это пока нам тоже нужна кислота Потому что сколько тут еще у нас этих крыс Постенный. нам нужны кристаллы, которые вы добываете Ха, они нам и самим нужны Да вот загвоздка, рядом с шахтами недавно поселились камниеды Они пожирают кристаллы, так что скоро магических камней совсем не останется Я уже все сделал, ребят Но мы могли бы снабдить вас кристаллами только если ты освободишь шахты От всех тварей до единой Все и мертвы Сори, ребят, что я так сделал Сейчас я прикажу загрузить телеги кристаллами Только не забудь И поклажу, и телеги В дороге нужно хорошо охранять Вот не помню, нужно ли их охранять В том плане, что вроде как Путь-то я им расчистил, но я не помню Дополнительно кто-то на них будет нападать или нет Поэтому давайте мы, наверное, пройдемся с ними О, кстати Попустил Эликсир регенерации Хорошо У нас там сильно заполнен-то вообще инвентарь О, не, нормально, мы неплохо так почистили его Как ты медленно ходишь Боже мой, давай пошустрее, пожалуйста Я же не могу стоять здесь с тобой целый день в конце концов. В начале начало. <смех> ну пойдем пока крыс попинаем, пока он едет. Где они тут? Вот они тут. Стоп. Так, все, переходим на вечку. Во! С одного удара лупим. Хорошо. Другое дело. Так, где обоз-то? Живой еще, да? А куда это ты? О, кстати, тут что-то есть. Так, кольцо леча. Не нужно. Так, подожди, давай сразу сюда сбежим. Пока все равно это босс. Как медленно ты едешь? Продадим его сразу, чертовой матери. Что-то крысы-то двигаются. Что-то она затевает, что ли, или что? А, ну слушай, бабос-то почти приехал. Я думал, будет это дольше. Учитывая того, какую скорость он бешеную набрал. Пойдемте попробуем следующий абос заказать. По-моему, все вроде нормально здесь. Никто атаковать абос не собирается. Так, но мы пристально будем за ним наблюдать. Чтобы не дай бог никаких приключений не, не, не началось с ним. Нет, все. Движения нигде нет, никто никуда не идет. Все, он доедет спокойно сам. Так, а мы тем временем второй босс тогда отправляем. Трупоеды больше не побеспокоит вас. Спасибо, храбрец А босс уже готов к отправке. Охраняй его в дороге. Будь осторожен. В лесах полно урсов. Они стерегут сокровища, спрятанные в тайниках. А урсов тоже больше нет. Вот такие вот пироги. Так, второй Абос идет. Дождемся, когда второй босс дойдет. А, кстати говоря, пока Абос идет, пойдемте в библиотеку, продадим. Берсерка. Первый босс прибыл Второй абос в пути Блин, мы там что-то пропустили, придется обратно бежать Вот собака Так, э -э, берсерка продаем Отлично Давай забирать Что мы тут оставили Так, тут ничего нет Кладбище там где-то а я... Нежить Ой, кладбище это от нежити Спас уже или нет, что-то я пропустил Ну ладно, черт с ним, посмотрим потом не горит, не горит пока. А, еще один такой веселый браслет, да? Так, ренировать здоровье, скорость атаки плюс 15. М -м -м -м. А давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Напялим второй такой же браслет. Охренеть, у нас эти статы получаются прекрасные, да? Хорошо. Оставляем второй браслет. Так, а, что мы тут пропустили, не пропустили? Вроде ничего не пропустили, да? Здесь мы все зачистили Учков тут видел, кстати И что, то мне ничего на это не скажешь? Смотри, два обоза уже почти стоит Второй почти доехал Красиво Стали то Так, ребят, ладно. А, на, этой, на этом все. Первая часть мы разделим эту миссию на две части, потому что мы зачислили только половину карты, а уже практически час видео. Вот. А, соответственно, продолжим уже в следующем видео. Вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить ничего нового. Вот. А я вам желаю счастья, здоровья, любви, удачи. Пока. One,